Всем привет! Приятно, что смотрите наш канал. Сегодня будем говорить о наиболее распространенных и типичных ошибках, которые люди совершают при страховых и нестраховых залитиях. Будем говорить о том, что нужно делать, что не нужно делать. Ну и, конечно же, вы получите э, практические рекомендации, как правильнее себя повести в той или иной непростой сложной ситуации. Оставайтесь с нами, смотрите наш выпуск. Итак, первая, самая распространенная ошибка. То есть, большинство людей, когда они видят, что по стенам течет вода, они начинают фотографировать, искать сразу еще, даже залитие не закончилось, эксперта, который произведет им оценку ущерба. Это все важно, но это не первично. С самого начала нужно зафиксировать факт самого залития. Как это сделать? Для этого э, предусмотрено составление такого документа, как акта залития. Мы уже о нем говорили, но э, практика показывает, что тут возникает масса нюансов. Первый нюанс – это э, кто должен его составлять. То есть составлять должна компания, которая предоставляет услуги по управлению многоквартирным домом, где вы проживаете. Что это за компания на практике? То есть первый вариант – это ну, классический ЖЭК. Второй вариант – это УСББ. Объединение э, совместных собственников многоквартирного дома. Э, и третий вариант это так называемые вот частные ЖЭКи, которые, э, ну, как правило, создают застройщики где-то в жилом комплексе. Итак, как связаться с этими компаниями? Ну, то есть, если это ОСББ, то телефон должен быть либо у вас, либо у кого-то из знакомых. То есть, председатель это, как правило, тот человек, который проживает в доме. Звоните, договариваетесь, он формирует комиссию, составляет интересующий вас документ. Второй вариант, это когда акт должен составлять коммунальный жк ну, можно позвонить в ЖЭК, если это рабочее время то есть, В принципе, ну, они не идут на то, чтобы отказывать Или как-то пытаться уклониться от решения этой проблемы Либо же, если это выходной день, или вы не можете дозвониться ну, Можно пробовать звонить на горячую линию местных органов власти там, Городскую администрацию, например И тогда они, как правило, найдут руководство а после этого уже руководитель сам будет связываться и искать вариант решения возникшей проблемы. Ну и что касается ЖЭКов от застройщиков, ну, их контакты в принципе тоже доступная информация, повлиять там через органы власти будет невозможно, поэтому контакты нужно иметь и как правило у них там есть человек, который дежурит круглосуточно и скоординирует как-то ваши действия. На этом этапе могут возникнуть первые сложности. Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, они не могут дозвониться, там не берут трубку, не отвечают. То есть нет доступа к лицам, ответственным за составление акта о залитии. То есть вы не можете добиться, чтобы кто-то пришел, установил причину и составил акт. В таком случае, как я рекомендую действовать? Ну, безусловно, да, там это фотофиксация, видеофиксация, все, что происходит у вас в квартире, как это льется и так далее. Второй вариант – это вызов аварийной службы. Проблемы найти ее нету, то есть можно обратиться опять же в органы местного самоуправления, в городскую администрацию, где-то э, аварийная служба одна на весь населенный пункт. То есть они приедут так или иначе, они причину установят, ну, поскольку им надо будет э, решить вопрос э, и прекратить, ну скажем, да, залитие на этом этапе. То есть, в дальнейшем с этим уже можно будет работать. Требовать э, составления акта от сотрудников аварийной службы бессмысленно. Они не обязаны и не будут этим заниматься. Их задача устранить э, неполадки и прекратить э, само залитие. Поэтому даже если оно незначительное, но вы не можете локально решить вопрос составления акта, вызывайте этих людей, поскольку вызов будет зафиксирован, в дальнейшем к ним можно будет обратиться с целью получения пояснений по причинам залития, какая была авария, что произошло, кто виноват и так далее. И, соответственно, как бы, да, эти люди... С ними можно будет говорить о том, чтобы в конечном итоге показания этих людей можно будет в случае крайней необходимости также использовать. Более того, если акт не составлен в таком случае, то вы все равно будете обращаться к компании, которая управляет домом. То есть, как правило, это на следующий день или в понедельник вы идете, пишете заявление Вопрос, ну, как бы да, простой, сбитый, но в очередной раз говорю о том, что написали, значит, взяли копию, получили входящий, чтобы в дальнейшем как-то с этим работать. По заявлению должна быть сформирована комиссия, и тогда вот возникает сложность в установлении причины залития, поскольку, как правило, через день или через два. Ну, Все течи уже устранены, ремонты проведены и так далее. И вот тут очень важный вопрос, вызывалась ли аварийная служба или нет, поскольку компания по управлению, ответственные люди, те, кто будут заниматься вот составлением акта, они могут связаться с аварийкой и уточнить, что там происходило, что там... Э ремонтировалась, какие работы велись, то есть кто в конечном итоге допустил какие-то ошибки, из-за чего вообще про залитие произошло. Будем теперь говорить о второй проблеме, которая возникает вот при составлении акта о залитии. Это когда компания или ее представители говорят, нет, мы не будем составлять акта о залитии, мы не обязаны это делать, мы не знаем, мы вообще не знаем, кто должен этим заниматься, но мы этого делать точно не будем. В таком случае нужно оперативно поднять договора на обслуживание, посмотреть, как правило, там предусмотрена ответственность за бездеятельность. И разговаривать уже с позицией других о том, что мы сейчас составим акт, его можно качнуть в гугле э, или написать в произвольной форме о том, что ответственное лицо такой-то такой то компании отказывается от составления акта о залитии. В таком случае это можно использовать в дальнейшем как доказательство в суде. И тогда уже говорить о том, что компания по управлению будет, ну как минимум, да, соответчиком, поскольку они не выполнили своих обязанностей, и искать ну, варианты доказатели, найти причину залития иным способом. Ну как минимум, опять же, да, это фотосфиксация, видеофиксация это попытаться нормально поговорить с соседями о том, что вопрос будет решаться, дайте доступ к квартиру, ну, посмотреть, зафиксировать. Например, да, там лопнул шланг гибкой подводки, вы зашли его на телефон, сфотографировали. но ну, это если повезло, если дали доступ. Поэтому в таком случае мы э, четко понимаем, нам отказали в составлении акта. Э, мы составили акт о том, что получили отказ. Если же коммунальный, то опять же, да, звоним на горячую линию в органы власти городской, и там этот вопрос очень быстро поправят. То есть, у меня ни разу еще не было такого инцидента, что после такого звонка ну, люди продолжали придерживаться линии, что мы ничего делать не будем. То есть, они, как правило, приходят, извиняются и делают свою работу. Теперь будем говорить о следующей проблеме. Например когда комиссия пришла, она сформирована и не дали доступ. То есть соседи просто не открывают дверь. Это тоже очень распространенная ситуация. Если следовать исключительно требованиям законодательства в этой ситуации, то необходимо обеспечить принудительное проникновение в жилище. Закон о жилищно-коммунальных услугах прямо предусматривает эту процедуру. Вызывается полиция, Привлекаются свидетели, то есть э, соседи предупреждаются о том, что будет принудительное вскрытие дверей, то есть если они не открывают, производится принудительное вскрытие дверей и комиссия заходит в, к ним в квартиру, устанавливает причину и таким образом, как бы, да, Составляется акт. Но это идеальная ситуация. Практика показывает, что никто из представителей ЖЭКа, УСББ не хочет этих конфликтов и никто в жилье как бы да принудительно не обеспечивает доступ для установления причин залития. Как вести себя в этой ситуации? Ситуация непростая, поэтому здесь практически рекомендации более важны, чем какое-то юридическое решение, ну первое, нужно обязательно составить акт и объяснить ответственным, как они должны действовать в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах. В акте, безусловно, надо отразить, что они отказали в обеспечении принудительного доступа в квартиру и установлении причин залития. Это важно. Второе, можно с ними пытаться разговаривать. Везде же есть телефоны этих жильцов, владельцев этих квартир в обслуживающих организациях. То есть они могут позвонить хозяину... И объясниться, сказать, что ну ты знаешь, возникла такая ситуация: или вы открываете, или мы вызываем полицию и будем производить принудительное вскрытие. Это поломанные замки, это нервотрепка. Э, зачем и кому это нужно? Открой, мы зайдем, там сделаем фотоснимки, посмотрим, в чем причина, объясни нам. И на этом поставим точку. Ну и самый глухой вариант, когда там новый акт себе составили. Комиссия напрочь отказывается туда заходить, люди агрессивно настроенные и вообще не реагируют ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь. Ну, хоть как минимум да, в этой ситуации надо э, выжать следующее решение. То есть, э, в акте о залитии тогда нужно отразить о том, что доступ предоставлен не был, но в это время... Все э, центральные системы водоснабжения, водоотведения работали в безаварийном режиме. Они обследовались, и сантехник должен провести это обследование. И также э, указать о том, что через какой-то промежуток времени течь была устранена, ну, локально, то есть в той квартире, откуда вода проникала. То есть это далеко не идеальное решение, но при наличии других доказательств с этим уже можно как-то вот более-менее пытаться, пытаться работать. То есть будем идти от обратного. Мы причину не установили, но как бы да, вот этот объем доказательств, который вот таким образом сформирован, позволяет нам говорить о том, что Другой причины, кроме как в этой квартире, ее быть не могло. Ну а раз там э, она была в той квартире и доступ нам не дали, да, вот мы ну, будем пытаться реализовать в таком случае требования, опять же, да, к собственникам этой квартиры. И... Оставайтесь с нами на канале, я рассказал только небольшую часть тех проблем, которые возникают при залитии. В следующем выпуске мы продолжим и будем э, рассматривать э, не менее распространенные и не менее проблемные ситуации. Я расскажу вам, как их решить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, что остаетесь с нами.